А вот почему в сталкере нельзя артефакт на веревочку привязать и тащить за собой, чтобы он тебя не облучал? Типа не в руках, а на веревочке. А? Так сказать, вы... я просто выгуливаю свою медузу.